Харпик, харпик, харпик, харпик, харпик, харпик, харпик, харпик, ты ждет, да, о yeah. oh, да. ждет, Не ленись, как ты жизнь Хорофик ждет, хорофик, да, я yeah. О oh, да Хорофик ждет, хорофик ждет, чтобы ты подписался лайк на